Всем привет! С вами Макс. Сегодня я вам покажу, как же взломать пароль одноклассника. Некоторые думают, ой, надо скачивать всякие программки, что же нам делать. А на самом деле никакой нормальной программы нет. Берем, вводим, например, любой. Этот. Вам главное знать логин и пароль, например, какой друга, другой, если вы хотите взломать. Вводим любой пароль. Выделяем это все. Нажимаем посмотреть код элемента. Ждем. Вот где написано по-английски это слово пароль. Пишем просто. И нажимаем Enter. Все. Легко и просто. Его и никакие программы не нужны. Просто взял и, и посылка по Теперь все это стираем. Ну что же делать, если вы наби... будете снова набирать, например, свой пароль. Смотрите. Ну у вас все видно. Даже хоть цифры, все видно. Нужно просто обновить страничку. Все обновится. Все, все хорошо. Если вам понравилось это видео, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Макс. Всем пока.